Добрый день, уважаемые телезрители. Специально для вас, для славянского мира, прямо из парламента Евросоюза, цикл передач «Глобусная Литва». Да, добрый вечер опять, мои любимые, красивые. Сегодня будет констатирован один факт, литовский факт, что мы, литовцы, круче украинцев. Круче. В принципе, вот, вот как вы думаете, вот Украина... Россия, Китай, Европа. Вы кто? Вы знаете кто? Вот вы вот, вот, вот вы, просто карта. Вот вы просто бумажная карта. А мы литовцы? А мы литовцы это глобус. Мы национальный глобус всего мира. Вот хотя бы брать Украину, это посмотрите. Где украинские проблемы, вот этот, э, вся эта, эта раковая ситуация, слово рак. Вот Где оно? Как-то изобрелось. Это в Вильнюсе, когда ваш Янукович приехал сюда и начал тут ломаться. Да подпишу, не подпишу. Я такая, я не такая, я жду трамвая. И что случилось? Экспорт вашей оранжевой революции. А кто этот экспорт вам создали? Мы глобусные литовцы, ребята. Это там у вас ваше, это самое государственно сдерживают. Три слона, когда-то плывет на черепахе, не-не-не, ребята, это у нас, наша государственность стоит на козле, свинье и петухе, извините за выражение, и все это качается на ромашке общипанной, которая растет, растет ну вы сами знаете из которого места. догадайтесь сами.